Привет-привет! Вы на канале Жизнь Поселки. Меня зовут Ольга. Хочу вам рассказать рецепт, как я солю огурчики на зиму. И они получаются хрустящие, хрустящие. И до самой лета мы берем, используем на оливье. Они таких даже из, покупала я сорта очень нежные, длинные, называется китайские. Они мягкие-мягкие. Даже я их засаливала на зиму, и они становились хрустящими. А секрет том, что я в огурчики добавляю, как бы трехлитровую баночку, добавляю ложку горчицы. А, говорит о том, что брожение начинается, а потом оно прекращается. И огурчики стоят себе, стоят вкусные и привкусные. В баночку как бы, я положу специи, травки. Это черную смородину вложу, хрен, укроп. Можно еще положить в лавровый лист. Вот если я уложила вот это все, я заливаю рассолом. Если у вас там много огурчиков, то берется рассол как бы на 10 литров воды 600 грамм соли. Например, на эту баночку я уже разболтала вот на 2-литровую. Примерно, я ду думаю, что хватит этой водички. 120 грамм соли на 2 литра воды. И буду заливать сюда. Э, ну, рассол буду заливать... Именно в огурчики. Эти огурчики я возьму крышечку. Крышечки буду я использовать вот такие. Сейчас я вам покажу. Вот крышечки вот такие. Я уже налила горячей воды сюда в тарелочку. И как бы крышечку нагрела. Если она будет, крышечка холодная, она просто на баночку не наденется. А если на горячая, она наденется, как бы закупорить ее. И она будет плотно стоять. И вот эти огурчики мы выносим в подвальное помещение. Они там какое-то время, месяц там начинают бродить. А потом брожение у них прекращается. И стоят они могут стоять года два. Хрустящие, прихрустящие. Попробуйте, девушки или мужчины. Классный это рецепт. Мне очень нравится. Подписывайтесь на мой канал и становите лайки. Пока-пока!